Здарова братишка, сегодня у нас последний день дуэли и карта у нас никогда не сдавалась идеально подходящая под пайпер, а на пайпер у меня 920 кубков и на остальных персах практически так же, так что про будут противники попадаться на высоких кубков, что естественно усложнит задачу выигрыша. В принципе я нарезал очень много каточек, обязательно досматриваю до конца и прожимай лайкосик, в принципе я не буду мешать, смотри внимательно как я отыграю на пайпер, может быть чему-нибудь научишься. И самое главное, здесь будет очень много пиков, просто нестандартных, которые прям меня очень сильно удивили. I'm What you want Let's have a bit of fun Till I downfall Вот и все, это был мой последний килл, спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока.